Это знаменитый целонский чай. Еще минут пятнадцать. Я буду мокрый флам. Друзья, всем привет! Наконец-то я добрался до городка Элла. Я бы даже сказал, деревушка, расположенная в южной части высокогорной Шри-Ланки. И сегодня я гуляю здесь, присматриваюсь к окрестностям, к местным и, возможно, встречу каких-нибудь наших соотечественников, задам им пару интересных вопросов. И мы начинаем наше непредсказуемое и порой опасное приключение по центру острова Шри-Ланка. В Википедии написано, что здесь проживает порядка 45 тысяч человек. Из них 30 тысяч тамилов и 13 тысяч сингалов. Я не знаю, где они здесь находятся. Весь городок состоит из одной маленькой улицы здесь какой-то плотности большое население я не наблюдаю но я чувствую что это очень туристическое место несколько фраз сказал и прошел уже весь этот городок я уже на выходе из него че ругаешься иди поглажи все хватит у меня мало денег но я очень хочу попасть на массаж хамач full массаж 3500 рупис Фулл массаж Я снял шорты, одел вот этот сорок Очень сильные руки у нее Сразу чувствую, прям с первых прикосновений О, Кайф Как массажист могу сказать, что Делает массаж очень хорошо Работает четко по массажным линиям Время обеда, и мне принесли что-то национальное, завернутое вот в такой большой лист. И свежевыжатый сок из манго с мороженым. Смотрите, какая красота. Национальная лепешка ее пока в сторону. Смотрим, что внутри. Так, ничего себе. Офигеть. Вот это кайф. Вау. Так меня еще здесь не кормили. Здесь картофель, курица, рис с карри и всякие разные специи. На удивление, очень быстро все принесли. Рис. Карин. Зарядил такой плотный дождик, и я делаю восхождение на малый пик Адама. Но это, конечно, громко сказано, потому что такое восхождение может сделать каждый. Эта достопримечательность находится где-то в километре от самого городка Элла. Виды, конечно, отсюда уже открываются просто потрясные. Судя по тому, что здесь все очень ухожено и слишком туристическое место, не знаю, получится ли у меня найти подходящее место под палатку. Тут подстрижен буквально каждый куст. Чем-то напоминает Ликийскую тропу в Турции, но только там она реально тропа. Здесь вот видите, тротуарчик максимально комфортный. Очень интересные здесь места такие. Hello. Hello. Hello. Так, по-моему, я заблудился. Ап, ап, окей. dangerous hello ходи мути. Окей, мой имя Лука. Лука. you <laughs> Порой полезно заблудиться, сразу познакомишься с местными, пообщаешься, какие-то эмоции, опыт получишь. Не все же время нам идти верной дорогой. Пробираемся к самой главной красоте, я сейчас поднимаюсь на гору, которая состоит из семи вершин Названа она так просто местными, Малый пик Адама, но на самом деле ничего общего с настоящим пиком Адама она не имеет Высота этой горы 1141 метр над уровнем моря Ветер усиливается по мере набора высоты, плюс еще мой тяжелый рюкзак, такая прогулка в любом случае будет не из легких Вау, красота а там такая дорога вьется через камеру, не видно, скорее всего. Я не пожалел, что сюда пришел. Это того стоит. Особенно для тех, кто любит более-менее лайтовые варианты. Подняться, сделать красивые фотки. Сейчас сам буду без конца позировать. Все-таки я решил в очередной раз испытать судьбу и подняться на эту гору, чтобы разбить там лагерь. Но издалека казалось сложнее. Подъем достаточно безопасный. Примерно как большая Байкальская тропа. Что-то похоже. Для таких инвалидов, как я, для группы здоровья самый раз. Ветер усиливается. Страсти накаляются. Не такой уж и малый пик Адама оказался, ребят. Поднявшись еще на несколько метров, погода резко изменилась. Начал накрапывать дождь и подул пронизывающий ветер. В такие минуты хочется оказаться в теплом стеклянном домике и смотреть на буйство стихии со стороны. Я искал место под палатку, но кругом были одни камни, да и ночевать в таких погодных условиях было чистым безумием. Начинает понемногу темнять. Я спустился с горы, точнее к ее подножию. И сейчас зашел на чайную плантацию. Пробираюсь как можно ниже ищу более-менее подходящее пологое место. Дождь прям вообще усиливается. Чувствую сейчас еще минут 15. Я буду мокрый флам. Вчера у меня был грохот океана, сегодня квакающие лягушки. Я спрятался довольно укрытно за камнем. Ночь понемногу вступает в свои права. Единственный минус, меня укусила пиявка. Меня предупреждали, что здесь на Шри-Ланке их очень много. По плану у меня сейчас 4 банана, пачка печенек и вечер в уединении. Так что чайная плантация, палатка и бродяга лука всегда с вами. Всем спокойной ночи. Мне повстречались сборщицы чая. Вау. Wow. So Ребята, это знаменитый цейлонский чай, который выращивают здесь, на этом острове. И славится своими светлыми цитрусовыми оттенками. Шри-Ланка занимает четвертое место в мире по производству чая. В год выращивается 300 миллионов килограмм. Больше всего чая со Шри-Ланки закупает Россия и Европа. Так красиво. детей. У детей. Лука? Таким образом происходит сбор чая. Они все обматываются в такие пакеты, я так понимаю, от, от False Snake. Yes? Very dangerous, right? Yes, yes, yes. So many. Получив сполна свою утреннюю порцию улыбок и подкинув девчонкам немного на чай, я двинулся дальше, ведь впереди еще было столько всего интересного. Кстати, финансовая благодарность здесь только приветствуется, но на ваше усмотрение. Uh, water, water. Uh. Купил на Алиэкспресс вот такой мобильный душ, называется Camp Shower, 20 литров объем. Вообще отличная штука, реально. Полноценно помылся. Свою функцию выполняет, стоит 500 рублей. Для меня это спасение в критических ситуациях. Я позавтракал и сейчас двигаюсь в направлении еще одной главной достопримечательности. Это девятиарочный железнодорожный мост, который находится где-то километрах в трех от самого городка Элла. Excuse me, 9.3. Дорога отеллы до этого моста занимает примерно около часа. Ну, вы также можете заплатить за тук-тук и доехать. Но удовольствие вы от этого получите гораздо меньше, потому что весь кайф в приключении это преодоление. Все время мне кажется, что меня кто-то трогает. Плюс вчерашняя пиявка, которая впилась наглым образом в меня. Не знаю по какой причине, то ли от дождя, то ли потому что здесь всегда так сыро. Очень скользкая дорога здесь и не хочется упасть с моим тяжелым рюкзаком. Это будет просто катастрофа. И вот я непосредственно на самом мосту, здесь все время собираются куча туристов, желание сделать лучшее фото для инстаграма. Я не исключение, тоже хочу, но основная проблема в том, что дождь то усиливает, то ослабевает. Буквально вот сейчас прям очень плотно льет. Туристы здесь приезжают со всего мира, слышно и английская речь, и немецкая, и французская. И есть смысл сюда прийти, посмотреть. Мост просто невероятной красоты, я первый раз такой вижу. Hello! Do you want one? Because actually uh, we got one for the driver and he didn't want and we can't drink that much now. So maybe you take it. Please. Just for me. Yeah, just for you. Yeah. Without money. No, without money. Just it. present for me. Yeah, yeah. Where are you from? Poland. You? Russia. Ah, oh, okay, so yes. Yeah. you speak Russian? No. But no. I have Russian name. <laughs> Olga. Your... Olga. Olga. And you? Help yourself, really. Спасибо wow, Thank you so yeah. much. <laughs> so you stay in Ella only? Yes, in Ella? I travel around uh, Sri Lanka. Uh, yeah. Welcome to Sri Lanka. Иногда наши цели дают нам возможность заглянуть внутрь себя, а трудности на пути показывают, насколько ты близок или далек от желаемого. Спасибо каждому, кто досмотрел это видео до конца. На признание в любви, вопросы не по теме и просто какие-то буквы буду рад ответить в комментариях. Как всегда, всех обнял ваш Бродяга Лука.